Она встретила вас, когда вы родились. Она видела ваш первый шаг. Вашу первую ошибку. Ваш первый поцелуй. Она делит с вами победы и поражения. И помогает снова подняться. Каждое мгновение вы чувствуете ее. Жизнь. Право человека номер три. Право на жизнь. Что такое права человека? Узнайте об этом на сайте yufokhumanrights.ru.